Здравствуйте. Теперь же официально. Что я вам хочу сказать перед началом лекции? Нечеловеческими, потому что люди обычно склонны себя больше щадить Усилиями Оксаны и Володи. Вот-вот появится третий блок лекции, как Оксаны его красиво называет третий том вот и она просила меня сказать вам что сейчас она разошлет вот буквально сегодня или завтра разошлет уже извещение о том что его можно приобрести причем в течение недели те кто уже имеют первый и второй том будут получать скидки при приобретении третьего тома так что вот, так что вот следите за этим, не пропустите. Пожалуйста, вообще я еще раз хочу поблагодарить и Володю, и Оксану. Конечно, в особенности Оксану, потому что в тяжелейших условиях опять забастовал монтажер, и, очевидно, с ним придется расстаться. Происходит превращение от снятого материала уже в записи непосредственно. Поэтому конечно только вот таким подвижническим трудом может это появляться и становиться доступным И я призываю вас, друзья мои, к тому, чтобы приложить максимум усилий к подключению к нашей деятельности новых людей, новых членов. Потому что продвижение этих материалов на Ютубе, оно стоит денег. Все, что мы выручаем за продажу видеоматериала, идет на рекламу. И ни на что другое. И если не осуществится приток слушателей и покупателей, то, конечно, наша деятельность окажется в критическом состоянии. Будем называть вещи своими именами. Вот. А это очень обидно. Ибо, как вы можете видеть, мы приближаемся к самому сложному, к самому проблемному периоду в истории нашей страны. Конец XIX века и дальше пойдет весь XX век. Очень не хотелось бы, чтобы усилия, длящиеся уже четыре с лишним года, да, Вовочка, вот так вот время-то бежит с 2013 года, чтобы они оборвались по самой банальной причине. Поэтому в данной ситуации как раз ваша общественная позиция и может проявиться путем поиска, и включение в наш круг новых слушателей, новых, будем называть это честно, покупателей этой видеопродукции. Без этого она наша деятельность может просто-напросто захлебнуться по банальной финансовой причине. Вообще все, конечно, маломальские, знающие в этом люди, удивляются до сих пор, вот как мы ухитряемся, не привлекая никаких спонсоров это тянуть. Но, в общем даже наши возможности подходят к пределу. Вот что мне хочется вам сказать. Потому что, конечно, очень хорошо ходить на лекции и раз в неделю заниматься культурной и интеллектуальной деятельностью, но хочется, чтобы и... Больше социальной активности проявили вы, уважаемые слушатели, члены клуба, если вы действительно себя таковыми считаете. Все остальное это не членство на самом деле, а по-другому называется. Вот, Не желая никого, естественно, обидеть, но я хочу, чтобы вы отдавали себе отчет, что все не так просто и... Не так безоблачно, как это может показаться. Вот. Ну что же, что еще хотелось бы сказать перед началом уже непосредственно лекции. Наблюдая за тем, как живет наше любимое общество, в эти дни замечаешь, насколько оно вменяемо, как им можно легко манипулировать. Сейчас вот идет, вы знаете все, чемпионат мира по футболу на территории нашей страны. Не вдаваясь в подробности, вот каким образом удалось, чтобы чемпионат мира проходил в России сейчас, это, наверное, отдельная тема, обращаешь внимание на интересную особенность в поведении наших сограждан. Они не просто сопереживают происходящего, не просто болеют, это было бы слишком примитивно, это констатировать. Они ищут в чемпионате мира удовлетворение своих вполне понятных социальных и идеологополитических амбиций, которые они не могут получить в российской реальности. Любой малейший формальный успех нашей сборной, они воспринимают как гигантскую победу. Достаточно посмотреть, что творилось, когда сборная России выиграла у сборной Египта. Не самая главная футбольная держава, но вот нашим... Зрителям было достаточно того, что победили египтян. Там про странный матч Саудовской Аравии даже вот сейчас говорить не хочется, фактов просто нет, а домыслами не хочется пользоваться. Но что интересно, другое. Так как внимание все уделено чемпионату общественному, в любом случае его стараются канализировать на это, общественность ухитрилась забыть в конце недели, то есть несколько дней назад, а 22 июня. Просто то, что она вот так отнеслась к дате начала Великой Отечественной войны, наводит меня на весьма неоптимистические, скажем так, ну, учитывая политическую ситуацию, стараешься быть выдержан в формулировках, именно на неоптимистические умозаключения относительно того, что связано в сознании наших современников с празднованием Дня Победы, 9 мая. Я осмелюсь предположить, что в их сознании эти два события, 22 июня и 9 мая, не связаны они существуют сами по себе. Возникает ощущение, что Великая Отечественная война в их сознании проваливается, что она разорвана, она фрагментарна. Они с трудом, во всем случае, я еще говорю, я вот наблюдаю, как они реагируют в массовых сетях и на улицах, они с трудом взаимосвязывают ее события, с трудом осмысляют, а иногда просто не хотят осмыслить, что они вытекают одно из другого. И вот то, что они так, Счастливы гордиться победой 9 мая и абсолютно не вспомнили 22 июня, предпочтя ему сомнительную радость от футбольного чемпионата, наводит меня на размышления о том, то им не вполне понятен масштаб победы. В том смысле, что им не понятен масштаб и происхождение масштаба военных усилий и военных событий 1941-1945 года. Они склонны 9 числа выдавать некую формулу, что вот какие мы молодцы, мы внуки тех, кто прошли от Москвы до Берлина. И склонны к да, самым пошлым образом, надо вещи называть некоторые все-таки своими именами, там, заявлять, можем повторить, вот как на машинах, там, на футболках, еще каким-то образом, не задумываясь над тем, что они могут повторить? Почему от Москвы до Берлина пришлось идти за победой? Что они могут повторить? Пустить врага к порогу Москвы, а потом провожать его, вышибая собственной кровью. Вот в этом смысле неосознание того, что они празднуют, того, чему они радуются. Их радость наших соотечественников 9 мая, при всей внешней эмоциональной масштабности, не глубоко по осознанию. Собственно говоря, для того пятый год подряд я и стараюсь каждую неделю встречаться с вами, а с помощью Оксаны и Володи, с аудиторией за пределами помещения, чтобы пробудить желание осмыслять, связывать воедино составные части исторического процесса, не давать разваливаться сознанию. Оно не должно быть мозаичным, тем более пазловым. Оно должно быть единым, как дерево, имеющее свои корни, ствол и крону. В противном случае все бесполезно. И история для этих людей это только развлечение вечером чтобы отвлечься от той или иной степени презентабельности, действительности, в которой они живут, и отойти в объятия Морфея, очистившись от впечатлений банального дня. Но точно развлекать, то есть идти по такому пути, не собираюсь. Поэтому, тем паче, для того, чтобы дойти этот путь до конца и принести пользу, нам нужна ваша поддержка. Какой бы она ни казалась простой и банальной, она необходима. Собственно говоря, Хочется, что произошло то, за что ратовать начали те, о ком я сегодня собираюсь начать разговор в начале 70-х годов, когда Петр Лаврович Лавров, а еще более ткачев, на страницах своих журналов, издававшихся в эмиграции, Ставить начали вопрос о том, что они действуют не только для народа, но и хотят действовать с народом. Вот он, этот народ, сидит передо мной. И я хочу действовать с вами, то есть с нашим народом. Решать и участвовать это за вами. Никто за вас это решить не может. Вот, собственно говоря, что мне хотелось сказать. Когда начал разгораться датский конфликт, Петербург объяснил Берлину довольно четко, что превращение Бельта во второй, во второй Босфор Россия не позволит. То есть есть пределы, дальше которых пруссаки идти не могут. Именно в этом контексте становится понятен брак наследника русского престола на дочери датского короля, последовавший через полтора года после разгрома Дании. Но в Европе в этот момент уже выявился новый конфликт между Пруссией и Австрией. Формально это был конфликт Вокруг того, как управлять Шлезвиком и Гольфштейном, отторгнутыми от Дании. Но фактически это был конфликт вокруг вопроса, кто объединит и как объединит Германию. И в этом смысле позиция России была очень важна. В принципе, было ясно что в сложившейся политической ситуации Германия будет объединена либо Австрией, либо Пруссией. Это было далеко не одно и то же в плане условий объединения. Австрийская империя в лице императора Франции Иосифа, претендовавшая де юре, на объединение германского союза в более устойчивое федеративное государство рассматривал проблему объединения исходя из своих внутренних проблем большая часть населения австрийской империи немцами не являлась более того конкурирующей национальностью в политическом смысле являлись венгры, которые хотя и потерпели поражение в 1849 году, в революционную пору не оставили мечты, если не о национальной независимости, то хотя бы о национальном равенстве с немцами-австрийцами. В этой ситуации самодержавие императора Франции Иосифа было возможно только при условии, что он объединит Германию вокруг Австрии, и немцев в ее объединенном государстве будет больше, чем венгров и славян. И с их помощью он будет поддерживать власть над этой частью своих подданных. Пруссия. Здесь надо различать. Бисмарка, канцлера Пруссии первого министра, и короля Вильгельма. Вильгельм, по сути дела, к объединению мелких княжеств вокруг Пруссии никогда не стремился до известного момента. Он был человек старо-прусской традиции, то есть Пруссия для него была важна. Как лидер германских государств, да, против Австрии, как защитник германских государств от Франции и России, да, но не более того. Включать Пруссию в состав конфедерации или федерации, это значило с его точки зрения размыть Пруссию среди этих мелких государств, среди их слабых народцев. Король не воспринимал все равно, хотя это были уже 60-е годы, идею единого германского народа. Бисмарк. Совершенно другая точка зрения. Пруссия объединяет германские государства, мелкие члены Германского Союза, вокруг себя. Исключает Австрию из этого процесса растворяет политически и идеологически эти малые государства под своей эгидою. Независимость их сохранится чисто формально. На чем он базирует такую позицию? Он признает единство германского народа. Как парадоксально для консерватора, противника революции и либерализма, вот эту революционную либеральную идею он усвоил. Ему нужен этот единый немецкий народ, но под главенством Пруссии. Для того, чтобы Пруссия превратилась не на бумаге, а на деле в великую мировую державу Германию. И в этом вопросе все средства хороши. Вот война против Дании была первым шагом по объединению малых государств и их, подданных в этот самый единый германский народ. Под лозунгом того, что страдающие братья в Галщине и Шлезвике освобождаются от тирании датчан. А вот теперь, вот само собой, напрашивалась борьба против Австрии. Надо было доказать немцам, что Австрия чужеродна немцам что они должны быть вместе с Пруссией, а не с Австрией. Что идея большой Германии, имевшая свое хождение среди части интеллигенции, правительственных кругов, она ошибочна, она подчиняет Германию чуждым австрийским интересам. А вот Пруссия – это признанный лидер Германии, который может ее объединить в единое мощное целое. И в этой ситуации очень было важно провести эту идею и объединение между целой Харибдой, между Россией и Францией. И вот тут Бисмарк очень ловко стал использовать противоречие между Россией между русским правительством и императором Наполеоном III, между официальной Францией. Чтобы ни в коем случае не дать им возможности не поддержать Австрию, не тем более объединиться против Пруссии. Ну вот, эту тему будем рассматривать, как и продолжение рассказа о революционном движении, в следующий раз.